Всем здорова! С вами Гитлер 94, и сегодня у нас реакция на новый выпуск от Мармока. Видеоблогер на отдыхе VR. Давненько не было роликов по VR у Мармоку. Дай смотреть. Уращёчка. Ращёчка. Поправим свою челочку. <с chambers> Где она у меня там? Это ч, чьи-то анализы? А, это гель для волос. О. Зачем ты пьёшь гель для волос? Где? Отличное утро, сосок еще какой-то. Ой, бля. Так вот, почему я челку не дошел? Потому что тупо у нет. У меня нету. А нету, наверное, потому что я отделил волос по утрампию. Это когда приехал на море и когда уехал. Это аэродром, бля. Мне нравится эта прическа. Так. Заду вся сейчас костамизирование. Давайте подберем борода. Походу выбор очевиден. Мусики? Ммм. А, Белиссимо, сеньори. Это что за бомба у меня тут? Что это рюкзак. А, нет. нет, это... Это настройки. Это камера. Это ебучая камера. Короче, наоборот, смотри, когда я достаю камеру, вы видите то, что она показывает. А, если <свист> я еще синхронизацию с артом включу, то вообще как живой ебанан. о Эй, Я всем Сталина, это блогер русович и сегодня мы. А ты можешь еще одни ролики в делать эти анимации? Понимаю, понимаю. Сейчас я расставлю чемоданы с пилюлями и на пляж. Отсюда пахнет пидором. Сос, бля, сос. Экстренное включение, пацаны. Я только что обнаружил что-то жуткое. У меня, бля, нет тела. У меня с собой 4 пары стрингов, как теперь на пляж выйти, пацаны? Никак! Нет тело, блять! А-а-а-а-а! И? Ты что, ебанутый? Что ты там делаешь? Я с снимаю реакцию? Welcome to London. К этой мочи какая-то закуска он Ого, All пацаны! Газировка какая-то, чипсы, <свист> кончики, шоколадки. А, мне распаковку нет времени. Неважно, хочу ли я есть. А важно, счет выстрел наверное, да? Бесплатно. О, пресвятая благородица, бесплатная газировка, я хочу быть в тебе. За напу, за папу, за себя, за себя, за себя, за себя, за себя, за себя, за себя за си... Переешь! Да. Так-то я только к чаю хотел что-то достать. Все, пора завязывать. Ну ладно, это одного яблочка я не потолстею. По-моему, это помидор был. Всем Сталина! Вот оно, наконец, море! Я два дня не ходил в туалет, потом... это опять про это жоп какой-то? что суть по этому этим да, летающим монитором то да. А ты не на море, оуда. Я на море. Сука, я боссался. Эй-гей-гей-гей. -э -э -э -э -э -э -э -э Какая прикольная водичка. Здесь также можно мячик покидать. Почему? Надо мной гамма... круг квадратный. Помогите! А вот у нас суки урну. Че? Мне всего лишь 27 годиков. <ost Alpha> Я моей повелитель морей, купаюсь в слезах своих бывших бледей! Опа, как Привет, чара. Ты знаешь домашний адрес пальбова? Пацаны. Тут одна банка на меня очень странно смотрит Походу она никогда не видела блогера Давайте покажем ей, что такое истинный видеоблогер Это был пранк, это был пранк Она попалась на пранк, ребята Я снимаю социальные эксперименты Это тоже был пранк, теперь вы попадете в видео Поздравляю Это тоже пранк Да хватит тоже пранковать а это вообще макаронина. Так, значит, следите за кистью. Я сейчас буду рисовать, а вы пытайтесь отгадать, что я здесь вообще рисую. Попробуем. Ну, я начну с идеально ровного круга. Как говном покачили. Идеальный же да? Такой же коричневый. Вот и завали ебало. Что же я рисую? Представьте, что это ваш мочевой пузырь, когда вы едите арбуз. Я уверен, Солышко. что вы уже думаете, что знаете, что это. Но нет. Я еще не закончил, а вы далеки от правды. Все. Пицца? О, вот она, пресвятая пицца. Художник от бога. А что там надо было нарисовать? Я так понимаю, вот этого чувака надо было нарисовать Я хочу хавать, это единственное, что я понял Итак, друзья, мы в бургерной Но самое интересное, что я не вижу ни одного бургера Да, все таки я должен себе сам бургер делать То есть по-хуе да? Окей Немножко мяса Немножко магика. Оп, закрыли О, отлично а Ты попробуй всё и... это в рот запихнуть Давайте попробуем О, у меня аж зафризило Ничего себе кусочек оттяпал. половину, сверху откусить просят, сука. Это пустой пазл. Пуз, пузле-мейкер. Сюда нужно фотку запихнуть. Сейчас мы это наизич устроим. Так, а что сфоткать? А, отлично. Это будет самый сложный пазл в мире. Ай, малышка. Собрать в пазли в пазл. мою фоточку. Так, ну чё? Давайте попробуем решить этот пазл. Какая дебильная, сука, игра я не навижу пазл! И тебя и твою рожу. И сними уже эту конченую кепку. Книга с рецептами пирогов. Помидор, сразу пирог. Желанием попробовать. Яйцо сразу пирог. Так, для этого нам понадобится яйцо и. И все, одно яйцо. Ха, тогда я заебашу себе два царских пирога сейчас. Чё там, сразу в духовку? Изи Я думаю, что-то не хватает В итоге сказать, какая пара, одна яичница Сколько ждать-то? Что так долго, блядь? Три секунды это целая жизнь Давай быстрее ну, Действительно мм, пирог вкусно, Потому что я испек Сейчас я еще попить себе приготовлю под это дело Из яйца? Вообще шикарно Впервые пью горячий яичный коктейль Макнем-ка сюда яичный пирог И коктейлем яичным зальем О, прекрасно Ищите меня в Параше. Иди вы хреново сдал после этого. Дня. Я смотрю у вас тут красивые шарики мороженого. Опа стаканчик. Я возьму шарик, окей. О, я могу несколько взять. Я, тогда возьму парочку. Сколько сейчас длины соберет мороженое? Немного, это все бесплатно, я правильно полагаю. Беру, сколько хочу, типа как в Госдуме, да? больше нельзя, ничего Всё страшного. Для них не на такие случаи рюкзак есть. Ой, беда, место кончается, руки не В себя, все в себя. Это все слишком бесплатно, чтобы пройти мимо. Ну все, пора, пора дальше смотреть, что тут у вас есть. Спасибо за мороженку. Два мороженых из получилось. Я туда не прыгнул точно. Ням-ням. Да что туда забираться наверх? Это что за лестница такая? Я хочу оттуда плюнуть. Треугольник, Не. где Дм... треугольники? Вот треугольник, вот треугольник. Треугольники спиздили? Где треугольники? Я сейчас, я сорвался. Что то за детская поебень? Я хочу Не сюда знаю. забраться. Эй, чё молчишь? Думаешь такой борзый в этих очках, да? А теперь без них кто ты? Воу, твою <свист> <моя свист> мать, ладно, ты крутой, все. я... Даже в... не рассчитывал набраду, то, что обратно да, на него прилетит в... очки. Но только не с этой кепкой. Теперь ты чмой, все тебя будут чморить. Это же VR. Член <свист> Привет! Ч делаешь, смотришь видео? Да, я да. вот наелся виртуально за этот выпуск. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм я очень не хочу тебя расстраивать, но ты присядь, если не сидишь, потому что следующая новость очень шокирующая. Mm. Дело в том, что выпуск закончился. Я понимаю, я понимаю, трудно принять эту мысль, Да, это очень трудно принять, то, что выпуск закончился. По А, чё, все ушли уже? По... Всем позднее? А. Ну пока здесь был грёбаный мормок. Сын Мармока. Папа Мармок. Что сын мой? Сын Мармока. Я начинаю видеть баги. Ты готов? Майк, какая у вас любимая еда? Багет. И слов. Видя Мармоку как поездка, ты ее ждешь и не знаешь, что в ней. Мне ролик понравился, что, правда, почему здесь только была одна игра, единственная, получается, это какая-то симулятор джоб, по-моему, называется игра. Ну, как-то маловато, что ли, Слаб, слабенький выпуск получился, если честно. Вот так вот. Слушай, я что-то ждал от выпуска побольше, каких-то моментов разных игр, а тут только вот одна игра, и все. Ладно, если понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, спой группу контакт, подписывайтесь на Мармока, и до следующего видео.